Значит так, это кемпинг Сосновый Рай. Здесь вот такие места, довольно открытые. Сосен, конечно, много, но и мест много, поэтому получается довольно пышно и, ну, не, не, прям, не очень уютно на каждом месте. Значит, здесь. <с> так, здесь есть магазин. Вот. А, ну, тут самый простой то: хлеб, молоко продается. Просто на пять минут надо. Точнее, ну, вы вот поняли. Так, тут очень крутой душ, теплый. Тут отавливаемый прямо травами душ и очень довольно цивильный туалет все удобства крутые но кроме всего сейчас я покажу это Wi-Fi да здесь есть Wi-Fi он располагается в беседочке поодаль от лагеря потому что тут всегда скопление людей и ну а чуть-чуть вот, подальше платок. Вот. Ты же зарядки. Нет, Ну, не Но... крутое. А? Это тарзанка. Вот, да. О, да.